Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, немного освободилась. Столько дел, особенно к концу года. Поэтому э, в планах было больше снять, но потихоньку снимаю, вам показываю. Еще раз говорю про предсказания. Немного потерпите. Ближе как бы, к концу месяца я эти предсказания сделаю. И уже объяснила, почему. Потому что мои предсказания берут и выдают за свои. Меняют несколько слов и выдают за свои работы. А мне это надоело, если честно. Они просто знают, что каждый год все, что я говорю, именно так и сбывается, и они просто этим пользуются. Я не хочу, чтобы. Прославились за счет меня. И так у меня воровали, крали, и... и хватит уже. Поэтому немного потерпите, пускай они там свои предсказания сделают. Там, например, в этом году там, носите красные трусы, будет вам счастье и так далее. А потом я просто скажу свое слово, и оно будет решающее и вы знаете об этом. Это первое. Следующее. Вот этот ритуал, который я вам хочу подарить, он очень сильный. И это ритуал активизации талисмана, оберега. Этот ритуал корнями уходит в древнеармянскую магию. Это я знаю от своей прабабушки как делали подобные талисманы, амулеты. Делали они для людей, которые воевали. Делали они для людей, которые жили в конфликтных районах. Для людей, у которых работа была связана с путешествиями. Ну, например, везли караваны и так далее. Да? И вот подобный амулет назывался чар -акерь. Чар злой. Зло. Керь есть съедающий зло. Но если перевести на русский язык, более такой удобный перевод черноед. Кстати, про черноеды есть и в славянской магии. Но очень скольз, очень мало, очень мало информации и прочее. Я, как вы знаете, оживляю древние знания, оживляю, добавляя свои знания. Свои наблюдения и прочее. Так вот. Подобный амулет, он составлен мной. Здесь различные символы, которые я вам немного объясню. Это по моей просьбе сделала Яна. Это выжгла она на, на коже. Значит, выжигается это на коже. Либо изображается на камне, можно круглый камень найти, либо на дереве, и делается это природными материалами. Если на камне, то придется вам, наверное, каким-то инструментом вот так сделать, провести каким-то образом, то есть там также выжечь только на камне. Значит, следующее, что еще можно сделать? Можно на серебре, на золоте. Если помните, да, великий оберег моей прабабушки, который очень многим спас жизни, я об этом говорила и показывала вам. И это один из этих случаев. Но я собрала воедино все знаки, которые я знаю, есть подобная книга у восточных колдунов в частности, у армян, называется «Кахт-Нагирь», то есть «Тайнопись». И в этой «Тайнописи» сказано и о том, какой год будет следующий. Отсюда я, собственно говоря, делаю свои выводы. Отсюда я сопоставляю времена года, цифры, и вам выдаю Символ этого года и под покровительством какой силы пройдет этот год. От, оттуда я это и знаю. Многие хотят эти знания узнать. А где вы узнали? А с какого календаря вы смотрели? Этого нет ни в интернете, нигде либо Это дано и это хранится, знаете, в определенных семьях, которые переносят из поколения в поколение, как жреческая каста, эти знания. Много я не могу вам сказать, но если вы уже не раз и не два видели мои предсказания и знаете, насколько они реально избываются, то у вас уже не должно быть сомнений, что эти знания, они, они древние и проверенные не раз. Чей год следующий, я вам скажу. Я вам все спокойно скажу. Немного ждите. Дальше. Символы, и знаки это древний знак, древний знак соединения называется, который потом взяли за основу некоторые учения оккультные. Но на самом деле подобный знак был очень древний. Стрелы, направленные в одну сторону, это защита этого амулета, которая направлена в сторону тех, кто отправляет зло для того, чтобы это зло поглотить и вернуть назад. Три измерения древности. Равновесие Земли и Неба. Здесь много объяснять, но вы понимаете, как это, этим нужно владеть, понимать, вы это не поймете, Но просто я вам объясню приблизительно, что это, и этого достаточно. Это символ различные символы, символы древних богов, темных демонов и прочее, прочее. И подобные амулеты, талисманы делалось для людей. Такие знания продавались за очень дорого. Я их вам дарю. Скажем так, я многое многое вам дарю и очень много расплачиваю за это и своим здоровьем, чем угодно. Потому как я за это ничего не беру, а если, я, если вы не платите за это, то плачу я. В любом случае, кто-то должен заплатить за открывание этой завесы. Да? Плачу я. Но это мое решение, поэтому я так захотела. Я этот символ выставлю потом в сообществе, чтобы вы могли спокойно взять и перенести. Вот внимательно посмотрите. Активизацию делали таких символов ведьмы. Но можете делать и вы, собственно говоря, если все сделаете правильно. Если я вам дарю, значит вы это можете провести. Конечно, сделанный мной и вами большая разница, но в любом случае, если я вам дарю, значит оно будет работать и у вас. Вот еще ближе, вот берете такой символ. Таким образом начертить два круга, защитных круга. Для чего оно делалось? Смотрите, если у вас такая профессия, что вы часто бываете э, на людях, то есть вы ходите в общество. Если вы занимаетесь финансовыми вопросами, вы понимаете, что э, могут склазить ваши финансы. Если вы занимаете должность ответственную и постоянно на, на вас капают, постоянно подают в суд, постоянно пытаются вас убрать из этой, ну, то есть с этой должности, да, то есть вы понимаете, что окружены врагами, и у вас много конкурентов. Если вы собираетесь на ответственную встречу, разговор. Одним словом, если вы постоянно подвергаетесь атакам и, и чувствуете эти атаки, да, даже... Например, с соседями. Да? Если вы строите дачу, обязательно есть кто-то, кто вам желает зла. И если у вас есть такой, вы нуждаетесь в таком талисмане. Можете ли вы сделать такой талисман берег для своих детей? Да. Но вы должны объяснить своему ребенку, что этот талисман нужно носить либо в сумке, либо сделать такой, как бы, и носить на себе, либо... в. В кармане, я не знаю, если есть там такая возможность. В общем, этот талисман должен быть близко находиться к этому человеку. То есть он должен носить его с собой. До того времени, пока эта опасность не исчезнет, можно вечно носить. Активизировать нужно этот талисман каждый, каждую среду. Теперь, это не просто так. Смотрите, что для этого нужно вы можете активизировать, найти... Сейчас, секунду. Вот это я делала. Книгу... А, все Не книгу, а книгу теней. Три травы, которые вам... То есть, любой из этих трав вы можете найти. Полынь, могильник э или зверобой. Любой из этих трав подходит. Вы должны зажечь то есть... Э Зажигая эти травы, вы питаете того духа, которого вызываете. И питаете этого духа черным, черным пламенем, черной свечи. Свеча должна быть черная. Кроме того, когда будет гореть трава, здесь могильник. Э, нужна гвоздика. Кстати, эту гвоздику мне отправили из Израиля. Вообще меня евреи любят. Я их тоже люблю и уважаю этот народ невзирая на то, что израильское правительство очень по-фашистски себя ведет со всеми народами, но это правительство и политики гнилые, они со своим народом себя лучше не ведут. Но еврейская нация, она сама по себе, это замечательные люди, работящие, которые стремятся к чему-то, и особое уважение у меня к этим людям, потому что они прошли такие страшные испытания в истории своей, да. но в любом случае не сломались и уверенно и правильно идут вперед по жизни. Потому что это тоже мне из Израиля. Как-нибудь буду постепенно выставлять эти дары, но их много э, никак не получается. Э, у меня еще информация должна быть в, в сообществе, поэтому, сами понимаете, я не могу постоянно как бы это все выставлять. Но буду делать. Итак вам нужно найти одну из этих трав. Это могильник, зверобой или полынь. Любой из этих трав подходит для того, чтобы питать того духа, которого мы вызываем для усиления вот этого оберега талисмана. Называется чаракер или черноед. Значит, послушайте меня, как он действует, я вам скажу. Последний раз, когда я... Человеку сказала, то есть э, дала такой талисман. Это было не очень давно, может, полгода назад где-то так. Человек, э, у него были постоянно судебные тяжбы, постоянные разборки, в общем, все у нее от, отнимали, отбирали, там целая история. Причем были такие сильные чиновники, с которыми бороться было тяжело. И я ей сказала, возьми вот это и носи с собой просто э, эти проверки бесконечные, там, торгового зала и так далее, так далее. Она начала это делать. Значит, один из проверяющих заболел, прям сильно заболел, его там аж скрутило, когда он собирался к ней ехать. Второй, который собирался к ней ехать, чуть в аварию не попал. Потом отказались, в общем, к ней ехать, потому что такие люди, они суеверны. Через некоторое время того, кто ее преследовал, сняли с должности, еще кого-то поймали с поличным, значит, на коррупции, хотя 40 лет не ловили, тут вдруг поймали. Но, видать, конкурент появился, его убрали, да, как говорится, перестал делиться, убирают. Но факт в том, что люди, которые тебе желают зла, люди, которые пытаются тебе навредить, вот даже попробуйте, сделайте такое и носите с собой на работу, и вы увидите, скольким из ваших коллег станет плохо. То есть это люди, которые под вас копали. Даже те, которые смеялись, там, улыбались в лицо. Знаете, нам всегда, мы всегда людей судим по себе, о людях. То есть по, наш, по своей аршине да, всех меряем. Нам кажется, что ну, если человек работает, ну, мне не мешает, что здесь такого? Знаете, есть люди, которые просто хотят тебе зла просто потому, что ты есть. Просто потому, что они хотели бы именно быть такой, как ты, у них не получилось, потому что им не дано, или талантов нет, или лень, или развиваться не хотелось. А ты не пожалела себя и поднялась. И они просто тебя ненавидят. Был такой случай, когда женщина принимала на работу женщин, скажем так... Кстати, заметили, вот, когда ты делаешь добро подобным людям, они начинают вместо благодарности тебя ненавидеть, потому что вот как бы ты напоминаешь им, что они в тебе нуждаются, а не наоборот. И, в общем, принимала продавщицы, женщин, у которых там потери кормильца, одинокие мамы и так далее. И однажды, значит, поставила там камеру, забыла им сказать, что она там камеру поставила, ну, чтобы, мало ли, там ночная смена, чтобы девочки были в безопасности. И когда проверяла эту камеру, кассету, просто включила посмотреть, как там, какой обзор этого магазина, и там услышала столько всего, столько грязи, столько пожеланий, чтобы она сдохла и прочее-прочее, что от этих переживаний попала в больницу. Понимаете, просто для нее это было очень тяжелым ударом, потому что она этим женщинам, ну, просто буквально дала второй шанс и вторую жизнь дала им работу, повышала им зарплату, то есть всячески их оберегала там этих бедных, несчастных девочек, как ей казалось, обиженной судьбой. И вот эти девочки всю ночь обсуждали ее до утра, пока у них там смена была в магазине. Желали ей самого плохого и прочее, прочее. Так что, если вы кому-то не желаете зла, или если вы считаете, что человек вам не мешает, пускай живет, работает, поднимается по карьерной лестнице, это не говорит о том, что все такие же добродушные, все такие же Люди, как вы, понимаете? Поэтому хотите проверить, сколько на вашей работе, вообще в окружении к вам плохо относятся даже родственники? После этого талисмана они начнут болеть. В итоге вы получите нечто. Они начнут э, сторониться вас. Если вас приглашали или приходили к вам домой, перестанут приходить. Потому что они почувствуют... Обычно такие люди, знаете, те, которые ходит по всяким колдушкам, могуйкам, они первым делом всех подозревают именно в этом. Когда человек вам тебе говорит, вот, ты там делаешь порчи на всех, я знаю, вот сразу можете даже, даже не думая, уже сразу сказать, что она, скорее всего, этими занимается, ходит куда-то, читает что-то, пытается кому-то навредить, потому что тебе на ум даже не придет такое, да, а человек тебя в этом обвиняет. Каждый человек обвиняет в том, в чем сам способен. То есть, вот, она способна это сделать, и она обвиняет тебя в этом. А ты стоишь, смеешься, и думаешь, ересь какая-то, зачем мне на тебя порчи наводить? Да потому что она наводит. Не, не говорю о том, что у них получается. Я вам уже объясняла, да, всего лишь плохую энергию могут скажем так или даже от обычного сглаза может вам плохо стать потому что это все-таки отрицательный фон но факт в том что они пытаются навредить так что вот вам чаракир это некая сила которая приходит подкрепляется она остается с этим талисманом и начинает съедать то зло, которое тебе направлено, и отправлять обратно. То есть в итоге ты начинаешь понимать, что все те, которые пытались тебе вредить, постепенно отходят от тебя, перестают с тобой общаться, перестают тебя дергать, перестают тебя доводить и так далее, и так далее. От преследования, от травли на работе, от всяких там судебных тяжб, от обвинений прочее, прочее. Вот съедает зло и возвращает обратно. То есть фильтрует. Но каждую среду вы должны это активизировать. Каждую среду должны этому духу платить вот этой силой трав, огнем, То есть это ваша плата. Откупаетесь от этого духа. Если вы не будете делать, он перестанет работать. Вы, конечно, можете на один раз делать, если вам у вас какая-то важная встреча или что-то там переживать, и один раз это начитать и носить с собой. Но учтите, если вы какую-то среду пропустили, значит, он в эту неделю не сработал. Начитали в среду, снова работает. Забыли или там куда-то уехали, значит, вот эта неделя прошла впустую. Активизируете, работает? Нет, значит, нет. От среды до среды. Это как, знаете, как интернет. Пополнили баланс, есть интернет, нет, значит нет интернета. Вот то же самое. Вы должны кормить этого духа силой этих трав. Вместе нельзя эти травы, только одна трава должна быть. Я вам перечислила. Зверобой, полынь или могильник. Значит, делаем таким образом. Показываю. Так, где у меня спички? Вот они. Зажигаем сначала траву. Угу. Вот так вот подниму. Замечательно. Трава горит. Начинайте кидать гвоздику. Гвоздика обладает определенной силой. На Востоке издревле использовали гвоздику как, во-первых, противовоспалительное средство. Потом... Чай с гвоздикой. Знаете, почему пьют? Потому что гвоздика обладает э, э, силой энергетика. Вот в этих энергетических напитках зачастую есть определенная часть гвоздики. И помогает долго не спать, дает энергию. То есть определенный такой кофеин, хотя, конечно, по-другому называется, но в любом случае... Энергетик. Вот, кидайте эту гвоздику. Очень приятный запах, между прочим. Далее. Зажигаем черную свечу. Обязательно черный воск. Не красить ничего. Черный воск. Перемешанный с воском черный цвет должен быть. Почему именно черный воск? Потому что черный воск обладает определенной энергией. Заменить ничем нельзя. И, пожалуйста, не пишите. А можно вот вместо того и этого... Вот это все равно, как, например, когда готовишь суп, да, вместо картошки там яблоки кинуть, раз картошки нету. Можно, конечно, но получится фигня. Так что это говорит о том, что нельзя. Не я придумала, так надо. Все, начнем. Читать нужно 6 раз. Значит, кладите вот так на алтарь, Черная ткань. Это горит, неважно, горит или уже тлеет, уже это неважно. Главное, что вы питаете этот дух и читаете 6 раз. После этого можете носить. Активизировать нужно каждую среду. Я показываю в понедельник, но это в учебных целях, поэтому это не имеет значения. Вы должны делать это в среду. Не в другой день. До среды можете подготовить, все нарисовать, сделать, достать, все, а в среду активизировать. И вот так вот каждый раз. Одну секунду. Сек Ой, немного закрыть. Mm. Такой запах приятный, аж даже пальцы пахнут. Только если настоящий гвоздика. Вот, вот, вот, видите, как горит красиво. И мы начинаем. Лучше, если вы попросите мастера сделать, он аккуратно сделает. Еще раз говорю, вы можете такой символ сделать на обратной стороне, например, какой-то и носить с собой. Многие вот оберег моей прабабушки носят... Собой. кстати это тоже талисман на берег моей прабабушки от нее взята эта идея и это знание вот так вот делаю так что если я назову это будет вполне справедливо выхожу из дверей на дверях два духа сидят один левую мою сторону бережет другой правую мою сторону бережет темная матерь я тебя заклинаю, услышь, извиняюсь, ус, усиль силу черноеда. Всякое зло направлено на меня, пусть черноедом съедается, зло сгорит, уничтожается, к наславшему возвращается, а меня спасет, оберегает. Матерь темная, дай мне... Твои ключи защитные, твои ключи, путаюсь, я пишу иногда, непонятно. Матерь темная, дай мне твои ключи, двери защитные запру, затворю булатным замком, крепким ключом. Кто мне зло пожелает, у того в глазах потемнеет, ноги одеревенеют, сердце окалеет. Кто со злом едет, тот проедет. Кто со злом идет, тот пройдет. До меня не дойдет. Черноед, даю тебе указание. По воле темной матери, Зло, направленное на меня, Съедай, сожги. На ходу уничтожай. У меня... А меня спаси оберегай. Истинно так заклинаю. Ключом... Сейчас, секунду. Ключом магии запираю. Ключ, замок, язык. Истинно. Давайте еще раз прочту. Мне же ж почерк, как у врача. Перепишу и потом <смех> сама путаюсь, что написала. Выхожу из дверей. На дверях два духа сидят, один мою один мою левую сторону бережет, другой мою правую сторону бережет. Темная Матерь, я тебя заклинаю, усиль силу черноеда. Всякое зло, направленное на меня, пусть черноедом съедается. Зло сгорит, уничтожается, к наславшему возвращается, а меня спасет, оберегает.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 По воле темной матери, зло, направленное на меня, съедай, сожги, На ходу уничтожай, а меня спаси, оберегай. Истинно так заклинаю, ключом магии запираю, Ключ, замок, язык. Истинно. Выхожу из дверей, на дверях два духа сидят. Один мою левую сторону бережет, другой мою правую сторону бережет. Темная матери, я тебя заклинаю.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 истинно сказывается усталость ну ничего страшного главное что сняла как хотела вот вам еще одна работа и уверена что пригодится и еще ни одну судьбу спасет может быть от зависти и злости людской всем удачи!